Сегодня супермаркеты предлагают огромный ассортимент сыров на любой вкус, но отличный домашний сыр можно приготовить самим, рецепт такого сыра с укропом хочу вам предложить. Готовится сыр с укропом очень просто и не требует особых кулинарных навыков, в результате получается вкусный и полезный продукт с маслянистой структурой и нежной консистенцией, чем жирнее будут молоко и сметана, тем больше выход сыра, у меня получился кусочек весом 300 грамм. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты для приготовления домашнего сыра. Молоко налейте в кастрюлю и поставьте на плиту. Яйца разбейте в миску. Добавьте к яйцам сметану, всыпьте соль и хорошо взбейте. Ставим лайк и подписываемся. Молоко доведите до кипения, но не кипятите. Влейте в горячее молоко смесь яиц, сметаны с солью. На самом минимальном огне прогревайте 5-7 минут, когда сыворотка начнет отделяться, выключайте плиту. После добавьте измельченный укроп. Аккуратно перемешайте укроп с сыром и сывороткой. Дайте постоять 30 минут. Дуршлаг с марли в 2-3 слоя поставьте на кастрюлю, вылейте содержимое кастрюли и дайте стечь сыворотке. После поставьте сыр в марли под пресс на 7-8 часов, а лучше на ночь. Достаньте сыр из марли и выложите на тарелку. Домашний сыр с укропом готов, подавайте на завтрак, полдник или на перекус. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты молоко 1 литр, 3-2% жирности, сметана 200 грамм, яйцо куриное 2 штуки, соль 1 чайная ложка, укроп 1 пучок, количество порций 2-3. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Пусть вам сегодня повезет.